Всем привет! Продолжаем учить испанский язык. Сегодня мы рассмотрим с вами артикль. Русскоговорящему человеку сложно понять, зачем мы используем артикль, для чего он. Потому что у нас в русском языке нет. А в испанском языке артикль есть. В целом, артикль служит для выражения определенности предмета. Поэтому выделяют неопределенный артикль и определенный артикль. Артикль в испанском языке у нас меняется бородам по числам. Начнем с неопределенного артикля. Неопределенный артикль мужского рода единственного числа это uno и он. В целом, артикль мы будем ставить да, чаще всего перед существительным. Не перед глаголом, не перед э, чем-то еще. Именно перед существительным, потому что он определяет как раз определенность да, предмета предметы или не определенный он мы ставим когда у нас идет артикль плюс существительное а у без существительного предположим такое предложение ли он libro я читаю какую-то книгу, потому что слово либро у нас мужского рода. Единственного числа мы ставим он, Он либро. А если, допустим, ты какую книгу читаешь? Да, какую-то книгу читаю. Лео уно. Все. То есть, чтобы нам 10 раз слово либро не повторять, мы просто ставим уно. Но это разбирается чуть попозже. Сейчас просто запоминаем: неопределенный артикль мужского рода. Единственного числа это UN. Плюс существительное, либо уно бессуществительного. Если у нас уже неопределенный артикль мужского рода, но множественного числа это унош. Буску, унош pantalones, я ищу какие-нибудь штаны. Женский род. Единственное число у на. Например, унафальда. Женский род множественное число у нас. У нас фальдас. Определенный артикль мужского рода единственное число это L без ударения. Помним, L с ударением. Это он местоимение. А L без ударения это артикль мужского рода. L coче. Мужской род множественное число. Лос. Лос кочес. Коче машина. Да. Кочес машины. Женский род единственное число. Ля. Ла мансана. Яблоко. Множественное число, женский род определенный артикль. Las. Las mansana. Яблоко. Поэтому сейчас, когда вы будете учить существительный, всегда сразу учите его с артиклем. Например, учите слово машина, не учите просто кочи, учите эль кочи, чтобы автоматически запоминать род существительный. Он вам поможет и, да, когда мы будем использовать прилагательное и так далее. Поэтому сразу учим с артиклем эль кочи, машина, эль либро, книга, ла мансана, яблоко. Теперь рассмотрим, когда у нас употребляется какой артикль. Неопределенный артикль употребляется. Когда в повествовании появляется новый объект, который раньше в контексте не упоминался. Ми падре мой отец работает в агентстве, в каком-то агентстве, мы не знаем в каком точно. Употребляется также, когда мы говорим про совершенно обычный объект из большого числа ему подобных. Например, он медико, врач, какой-то врач. Также употребляется, когда мы говорим про некоторые предметы, либо несколько у нас предметов. Определенный артикль. Первое, когда мы его используем, когда говорим про какой-то предмет, который уже известен нашему слушателю. Мы ресторан Ты мне понравился ресторан. Ты знаешь, про какой ресторан я говорю? Второе. И на этом все. Вы молодцы. Просмотрите обязательно документ, закрепляйте эти правила, обращайтесь к ним в дальнейших уроках, когда встречаете какое-то новое слово или анализируете предложение, чтобы закреплять эти правила.